Здравствуйте, уважаемые друзья! Настройтесь. Я думаю, многим легко это сделать. Шум прибоя, крик чаек, такой закат. Скорее всего, вы видели многократно. Ну, по крайней мере, большинство. А кто не видел, вот представьте, все очень наглядно, все реально. Курс на счастье. Курс на радость. Согласитесь, это хороший курс. Но об этом надо всегда помнить. Это всегда надо знать, что это ваш главный курс. Быть счастливым. Вы вот так с этой мы, красавицей беседовали. Она прочувствовала В первую очередь он, конечно, пробудил чувство любви. Чувство быть счастливой. Я так этому рада все, что здесь было сказано, все, что здесь было продемонстрировано, все, что прозвучало, оно неспроста. Каждый человек найдет вот что-то свое, и я чувствую о том, что это изменится. Как говорят, все, что после сегодняшнего вечера мы не будем прежними. Вот, поэтому, видимо, это начало какого-то изменения и какого-то большого изменения в моей жизни. Спасибо. В этом пространстве, в этом коллективном нашем с вами действий в моих энергиях, вот в этом состоянии, пригласите любовь в свой дом. Попросите прощения у нее за то, что много лет жили без любви. А жизнь без любви – это не жизнь, Запомните это, это существование Собственно, вложенная эмоция, его энергия, она очень сильная, конечно, она очень ощущается. И думаю, что это прям надо внести в жизнь, в мир, в первую очередь в свой, и в свой микромир, который есть и микросоциум, который есть в твоем каждом дне. Очень интересное мероприятие, я как будто бы ждала Анатолия Некрасова в городе. И «Материнская любовь», аудиокнига Анатолия Некрасова, мне кажется, я, наверное, в общей сложности ее раз на десять прослушала. И изначально как-то так интересно, когда у тебя есть отдаленности только через книгу, страницы, когда он только в интернете, когда он только в книге, и тут вот он стоит перед тобой, спектакль «Простой человек», «Простой да нельзя». Это даже было немножко неожиданно, и такое приземление очередное. Но потом вот это из бытового мы снова вышли вот в эту возвышенность Анатолия Некрасова. Оно, конечно, здорово сразу раз, и все опять поднялось на другой уровень. То есть вот ты прям в процессе наблюдал, как из быта ты поднимаешься из реальности высоко. И с этой высоты смотришь на реальность. В нем есть действительно терапевтический трансформационный эффект. И проблемы, которые существуют, их нельзя решить из того состояния, в котором находишься. И он очень четко это показал. И заменив состояние, можно добиться многого и пойти другим путем в жизни. Для меня это главное было. Получилось интересно. То есть вечер я провела познавательно. Mm -hmm. Запятые, закавычки, как бы из своей жизни припомнились. Mm -hmm. вот. но про это хочется просто подумать, когда останешься один на один. А цели? Любить себя это однозначно. Пару раз даже всплакнула, даже сама не поняла, на каких, на каких моментах, как какого-то вспомнила какие-то значимые такие вещи про, про ту же любовь, которую как, как я могла об этом забыть вообще. Просто именно какую то поднялось именно внутри. Итак, я хочу, я хочу жить, жить счастливо, счастливо на этой прекрасной проекте. На душе очень хорошо. Очень хорошо. Такое, прям, как оно больше на умиротворение какое-то, поворот на тихую радость, скажем так. Я чувствую любовь, я чувствую вдохновение, я чувствую огромную благодарность и из этого состояния хочу творить свою жизнь. Я прям сегодня, наверное, в очередной раз получила подтверждение, что то, к чему я стремлюсь, иду, оно, наверное, имеет какой-то смысл.